Привет, посетители психушки Немиркин. Мы собираемся прыгнуть прямо в самую гущу событий. Ты чувствуешь, что жизнь больше не стоит того, чтобы жить? Находитесь ли вы в своем переломном моменте каждый день? Жизнь сейчас может быть трудной, может быть даже невыносимой. Возможно, у вас возникли проблемы в школе, дома, в семье или среди друзей. Возможно, кто-то из ваших близких предал вас или вы чувствуете разочарование из-за отсутствия прогресса, несмотря на то, сколько усилий вы потратили. Трудности повседневной жизни порой могут быть слишком тяжелыми. Итак, это открытое письмо тем, кто потерял всякую надежду в жизни. Так что, возможно, вам этого не хочется, но знайте это, ты не одинок, через что бы тебе ни пришлось пройти. Возможно, снова обрести счастье. Возможно, это и не так, на самом деле, вероятно, это будет нелегко, и вы, вероятно, будете испытывать неудачи и захотите сдаться. Но продолжай пытаться. Ты сильная. Не встал сегодня с постели пораньше? Все в порядке. Будьте снисходительны к себе и попробуйте еще раз завтра. Не сдали вступительные экзамены в университет своей мечты или не получили работу своей мечты, которой стремились всю жизнь. Вам позволено чувствовать себя мрачным, потому что отказ причиняет боль. Но знайте, что вам всегда позволено подняться над этим. На самом деле жизнь никогда не сводится к результатам. Например, помните каково это быть влюбленным? Было забавно время от времени мечтать о них наиву, но это может быть разрушительно, когда ты признаешься и понимаешь, что они не чувствуют того же. Некоторые из вас могут быстро двигаться дальше, но некоторым может потребоваться немного больше времени, чтобы исцелиться. Возможно, вы даже чувствуете безнадежность когда-либо снова кого-то найти. Но постарайся помнить, что это не твоя вина. Когда вы слишком привязаны к результатам, вы настраиваете себя на разочарование, когда не получаете их. И давайте посмотрим правде в глаза. Жизнь ни за что не будет постоянно преподносить вам свои лучшие подарки. По пути будут объезды, дорожные ухабы и знаки остановки. Но как только вы поймете, что не можете контролировать то, что находится вне вашего контроля, и вы можете контролировать только то, как вы реагируете на эти вещи, вы можете начать чувствовать себя немного легче и немного счастливее. Вы можете не заметить этого поначалу, но в конце концов вы это обнаружите. Человек, в которого вы были влюблены, может быть сейчас недоступен, но это не значит, что вы не можете найти кого-то другого, кто не влюблен. Та работа или школа, в которую вы всегда хотели поступить, возможно, не принимают вас в данный момент, но всегда есть следующее. А если нет, то следующий за этим. Всякий раз, когда вам кажется, что мир давит на вас, пожалуйста, помните, что вы не одиноки. В конце туннеля всегда есть надежда. Боль и апатия, которые вы испытываете сейчас, со временем исчезнут, и вы вырастете из этого опыта. Может быть не так, как вы когда-то намеревались, но так, чтобы это подталкивало вас вперед. И как только вы почувствуете, что снова медленно собираете осколки, что вы и сделаете, вы оглянетесь назад и поблагодарите себя за то, что прилагаете постоянные ежедневные усилия, чтобы стать лучше, и за то, что поднялись над предательскими убеждениями и безнадежностью своего разума. Итак, что вы должны сделать, чтобы сделать свое будущее «Я счастливым»? Найдите свою большую цель. Осознайте, что вы не одиноки в своем путешествии. Обратитесь за поддержкой к своим друзьям и изо дня в день работайте над достижением своей цели. Каждый шаг дается с трудом. Это может даже показаться невозможным, но мы надеемся, что вы хотя бы попытаетесь. Вы можете потерпеть неудачу, но попробуйте еще раз. Сражайся за себя. Каким бы утомительным это ни было, никогда не позволяйте себе поддаваться отчаянию. Тогда со временем ваша искра в конце концов вернется. Может быть, это будет отличаться от ваших ожиданий. Но это произойдет, и вы появитесь новым, более счастливым, здоровым и мудрым. Позвольте себе отдохнуть, но никогда не прекращайте бороться. Вы нашли это видео полезным? Сообщите нам об этом в комментариях ниже. Также не забудьте поставить лайк, подписаться и поделиться этим видео с теми, кому оно может быть полезно. И не забудьте нажать на значок колокольчика уведомления